привет друзья продолжается у меня серия роликов про проволоку и, и последние у меня идут про цепочки была у меня вот такая тут цепь как-то вот такая где-то в предыдущих видео смотрите и если к ним добавить бусинки то получится вот можно эту цепь расширять в принципе до практически любых размеров хоть до вот такого состояния можно расширять либо будет огромный подвижный браслет который как цепочка и можно даже колье делать если вот эти звенья делать чуть чуть побольше он тогда будет сворачиваться по шее может быть в каком-нибудь из видео я это покажу или ну в общем, покажу итак для этой цепи у меня есть вот такие вот бусинки плоские стеклянные и плоские ну просто цилиндрики стеклянные и отрезки проволоки по 8 сантиметров напоминаю проволок это мелатунная и она миллиметрового диаметра ну и собственно да плетется она просто вот у меня есть проволока и тут надо делать как предыдущее звено сделано то есть оно втыкается вниз, проходит снаружи. Вот так вот. И проволока заводится под под длинную проволоку. Вот так вот. Ну-ка, фокус ты где? вот так теперь я закручиваю сатижиками кончик вокруг длинной проволоки петли должны быть примерно одинаковые внутрь петли нажимаем сатижами. Блин, купил лампу красивую, красивый так все красиво выглядит В общем, надо задачиваться хорошим светом чтобы получалось хорошо снимать видео немного раненые руки у меня но ничего ой, ой, ой, ой, ой, всё, улетело, вот. так вот первая петля готова можно немножко вот схвататься за эту петлю и поджать ее, чтобы она точно 2 2 витка получилось Дальше, если витки получились рыхлые, их можно сжать между собой. И получается вот первый получается похожий. Теперь надевается бусина. Бусина надевается. Бусина. Так. А теперь делаю так же, как с этой стороны. Проволоку завожу вниз. И снизу звена и сверху звена запускается она. Ой, и сверху у проволоки начинает заматываться. Так, ну вот. Так вот, это закручиваю, закручиваю, и вот сюда завожу, поджимаю. Поджимаю, поджимаю. Так. Ой, ой. О, поджалось. Так, эту поджимаю внутрь эту поджимаю еще разок дай писать и же угу. и вот тройная обмотка получилась, но ничего вот она плотненькая немножко качается камера Потому что я задел. Вот. А теперь вот эти я поджимаю, чтобы они плотнее сошлись. Не хочет. Кто-то туго намотал. Да ладно, пускай там будет воздух немножко. Выправляю эти звенья. Чтобы они все были параллельны. Что-что такое-то задеваю. Вот. Вот. вот. Тут идет так же, как тут. Тут идет так же, как тут. Единственное, что тут многовато воздуха получилось. обычный но ничего страшного. Итак, еще разок показываю кусочек проволоки 8 сантиметров изоприруюсь на секундочку так кусочек проволоки завожу снизу вывожу сюда завожу под низ Джимаю, чтобы петельки были похожи в размера. А, вот этот кусок, который торчит, должен примерно получаться около полутора сантиметров. Полутора... Ну, у меня сантиметр. Ошибся. По сантиметру должен получаться. Вот сейчас ну, хорошо замотается. Так, я его начинаю закручивать потихонечку закручивать и потом дожимаю туда внутрь звена ой, ой, ой, ой, ой, ой. Очень красиво все в камеру выглядит. Так, вот первый обмотался. Теперь это выправляю. Надеваю бусину. Бусину надеваю. Проверяю, чтобы все правильно шло. Все правильно идет. И повторяю процедуру с этой стороны. Беру конец проволоки, вставляю его в дырочку снизу. Выгибаю наружу. Слежу, чтобы гусина у нас хорошо сидела. Так. Выгибаю наружу. Вот. Вот такая вот страшненькая история пока получается. И теперь завожу. Вниз. Да, правильно. Первый пошел звено. Ой, звено, видок. О. Второй виток. И, видимо, третий виток начинается. Пусть... Так, теперь я поправляю звенья. Выгибаю вот эту вот часть. Выгибаю вот эту часть. Вот они тут сейчас вот плохо сидят. Их надо прям поверх сжать. Проволоки. И она встает на место. Так, это правильно пошло, это правильно пошло. Сейчас вот так вот сжать, Опа. и она встанет на место. Там получается, что она когда крайне звено, непонятно, как то болтается. И когда следующее звено надевается, оно выправляют позицию предыдущего. И вот они. Сейчас у меня кривинг стоят. Но в целом они симметрично это делают. И сейчас последнее звено закрепляю. Закрепляем навык. Когда я доделаю это, эту ленту, я покажу, как сделать замок. Так, цепочка проволочена 8 сантиметров. Дальше я ее завожу снизу. Снизу завожу сюда. И опять снизу делаю. Так, вот, все-таки, наверное, лучше полтора сантиметра чтобы они симметрично делались. А то получается снизу чуть больше, сверху чуть меньше. Так, накручивается, накручивается. Так, вот, раз, два, здесь в трехлый немножко звенье, поджимаю. Вот первый у меня получился. Надеваю бусину. И повторяю все. Это я завожу вниз. вывожу наружу вот так вот и окручиваю проволоку проволокой так это снизу это сверху все правильно Угу. ну вот эта цепь плетется достаточно быстро вот 13 минут три звена а теперь поправляю звенья это чуть-чуть вот а, выгибаю сюда это чуть-чуть выгибаю туда. Поправляю, чтобы они в одну ленту выровнялись. Ну и вот, до звено на месте. А в этой цепи немножко колятся вот эти колючки. И в идеале их обработать набор машине. Есть такая насадка, резинка называется. Она абразивная и хорошо спилит эти острые штучки может быть в каком-нибудь видео я покажу это как делать если вы попросите в комментариях об этом так это вот так и вот это немножко кривое звено потому что я его криво сделал вот они, когда немножко кривые, даже прикольнее выглядят. Ну, либо можно его перекрутить. Так, напоминаю, что в описании к видео есть ссылки на мои работы в инстаграме. в основном, конечно, не с проволокой работаю. Также я придумал великолепный хэштег под названием «Юра и проволока». Тоже он будет в описании к видео. Его можно использовать. Отмечать меня на фотографиях. И я буду репостить себе в сторисы. Вот. Так, скоро будет замок к этому браслету. Спасибо за просмотр. Пока.